Всем приветик! Сегодня у нас разборчик ивента, который к нам придет в пятницу. Также к нам придет обновление, в котором будет светлый и темный Марзекс, пробуждение иметь. И также у нас еще много-много всего. Ну что ж, давайте посмотрим на обновление, которое к нам придет. Первое, что светлый и темный Марзекс у нас возвращается с пробуждением, как написано у нас на этом постере. Также возвращается и их сюжетка. То есть ивентик с их историями. А также, хочется отметить, у них будет дополнительные квесты. Далее, Рю квесты будут. То есть у нас будет ивент на Рю. Далее, у нас будет э, два новых снаряжения Гоблин Слайера, кроссовера нашего, который идет в данный момент. А также две пробуждения, э, так как получили наши Марзексы, две трушки их. Собственно, соответственно... Их светлая и темная вариация. Далее, что хочется отметить. Во-первых, хочется отметить, что все, кто этого ждал обновления, поздравляю, мы наконец-то дождались. Следующее, что хочется отметить, это то, что у нас баннер очень и очень неплохой. Особенно для новичков. Об этом поговорим чуть-чуть позже. А сейчас давайте разберемся, что это у нас за такие снаряжения к нам придут. Потом уже разберемся с нашей главной, интересной частью. Начнем с сапог присты. 250 хп, 125 к атаке, 125 к защите, мы уже в принципе разбирали данное снаряжение, но давайте повторимся. Скилл 30 секунд кулдауна. Саппорт мод, в течение 15 секунд увеличивает у цели арт гейдж на 8, то есть у вас 120 всего. И также есть защитный мод в течение 15 секунд, снижает получаемый урон целью на 10%, и снижает темный урон на 10%. Что ж, что я могу сказать по данному снаряжению? Вообще, данное снаряжение я вам советую попробовать получить хотя бы одну штуку, если вы новичок. Если у вас не получилось получить, к примеру, Гоку форму или же снаряжение Робу, которое также в этом баннере будет находиться, то это снаряжение вам неплохо-неплохо зайдет. Однако. Я бы не сказал, что прямо оно идеально. Есть некоторые особенности у данного снаряжения, и о которых мы поговорим прямо сейчас. Данная особенность первая, это то, что меняется мод. Раньше я говорил, что данное снаряжение очень неплохо будет себя показывать, однако, подумав немножечко, я подумал и решил следующее. Не самое лучшее снаряжение, из-за этого как раз таки мода. В течение 15 секунд, то есть кулдаун 15 секунд, плюс еще о, будет вот, 30 секунд кулдаун и 45 секунд 120 артов в 45 секунд, ну, такое себе на самом деле. Его можно использовать только разве что в самом начале, когда вам нужно быстренько-быстренько набрать ваш арт-гейдж. И то есть более удобные варианты. Тот же самый x gate который фармится в Леоне Коб Сайдсторик. Но попробовать вы можете. В принципе, данное снаряжение LB-шить легче, чем данное X-Gate снаряжение, которое в сайт квеста. Так что, если получится, попробуйте потестить. Если вам это понравится или не понравится, можете просто продать за 300 алкастонов. Всегда такая возможность есть. Я лично, если попробую вытащить и вытащу, сделаю видосик о нем. Далее, снаряжение, которое называется «Щит Гоблина». Его нужно будет фармить, но давайте разберемся, нужно ли это делать или нет. 0 хпм, 0 атаки, 500 дефа, стандартные характеристики. Скилл 40 секунд, откат имеет на 10 секунд. У одного персонажа получаемый урон на 15 секунд снижает. А также, если цель при смерти, снижает получаемый урон на 35% вместо первых 15%. Пассивка, когда под счетом, увеличивает свою защиту на 20%. Снаряжение, с одной стороны, неплохое, однако давайте разбираться более конкретно. Что в этом снаряжении хорошо, что в этом снаряжении не очень. Во-первых, хорошо, что когда под счетом, увеличивает свою защиту на 20%. То есть, если у вас снаряжение данное стоит на каком-нибудь Геральте, то данная пассивка ему неплохо зайдет. Однако хочется отметить, что у Геральда лучше ставить какой-нибудь щит от Тетиса. В таком случае там же пассивка будет такая же, и вы будете в профите намного больше. Что ж, зато скилл имеет 40 секунд колдауна, и если я правильно помню, то нетрушная версия нашего щита от Тетиса имеет примерно 40. 5 секунд. Если я не прав, напишите об этом в комментариях. В принципе, для новичков данное снаряжение лучше будет формить, если у вас есть герой цели. Потому что оно вам неплохо поможет. Но я считаю еще раз, что не самое лучшее снаряжение, и если вы хотите для коллекции, то только один экземпляр советую выформить. Если конечно не будет дополнительных лимитированных миссий где вам скажут типа про лбэшить про энчантить тогда можете фармить его Следующее, что хочется разбирать это уже обновление само самая фишечка наша это пробуждение наших персонажей светлого и темного марзекса ну что ж давайте приступать начнем с темного марзекса это темный бог стату вы видите сейчас на экране слоты те же самые остались Скилл 2000 процентов Водного, огненного, земляного урона магического. Также он вылечивается от отравления, болезни, ожога, проклятия. И увеличивает свой арт на 15 единиц. Брейк 1800. Арт у него следующий, 18 тысяч процентов водного, огненного и земляного урона физического. На 10 секунд снижает вражеское сопротивление кайтам на процентов Примечание. Снижение критического сопротивления означает соответствующее увеличение крит-шанса. Когда применяется только этот дебаф, крит-шанс становится равен 100 минус вражеский крит-резист. Это надо запомнить. Далее, Труарт. 38 тысяч процентов неэлементального урона без типового. Данный Труарт наносит больше урона. В зависимости от того, как много врага, ХП осталось. Максимум повышения до 150%. Увеличивает у данного True Art Крит Шанс на 100%. Потребляет 15% от своего текущего ХП. В течение 30 секунд враги получают продолжительный безостановочный урон. 2800 Брейк. Что можно сказать об этом персонаже? Как раньше, он остается нюкером, темным, но у него неплохой урон. Так что можно его и использовать, пытаться в командах, где вы сможете ему позволять отхиливаться. А также увеличивать его хп на определенное количество. То есть увеличивать максимальное количество хп. Это важно. Далее, что хочется еще отметить. Данный персонаж потребляет свой хп. Это один из минусов данного персонажа. А также он в течение определенного количества времени, как я в скором времени вам это скажу, он потребляет еще в течение 120 секунд свой ХП в проценте 0.33 от 1%. То есть в течение 120 секунд он потребляет свой ХП, просто снижая его. Вот такая вот его него особенность. Пассивки данного персонажа увеличивают свой максимальный ХП на 100% в начале квеста на 150 секунд. Однако решили, похоже, порезать их вот. То есть на 120 секунд сделали. Надо будет исправить, конечно, в боте, но, может быть, это просто опечатка в новосях. Не уверен. Снижает свой максимальный хп по 0,33% в секунду до 50%, а от разработчиков, до 20% максимального значения хп. Что из этого правда, что из этого ложь, пока что непонятно. Возможно, они ошиблись, а возможно, это действительно его понерфили. В отношении от японской локализации. Потому что на японской локализации у него в начале квеста 150 секунд есть на то, чтобы он свой хп понизил. И он понижает всего лишь до 50%. Посмотрим, посмотрим. Увеличивает урон против всех типов врагов, кроме богов, на 50%. И увеличивает физическое уклонение своем на 25%. Что ж, персонаж довольно неплохие, имеет пассивки, однако... Спорный момент по поводу его пассивки с увеличением ХП и снижением его в течение энного количества времени. Я в комментариях напишу, какой вариант правильный. 120 секунд и до 20% или же 150 секунд и до 20%. Что ж, посмотрим, что там да как. А мы приступаем к разбору его снаряжения. Трушка. Магическое снаряжение, 60 секунд тысяч 8000% физического темного урона на 8 секунд увеличивает у союзников раз и бог урон на 40%. Пассивки, когда экипирована на темном марзексе увеличивает Арт Гейдж на 100 в начале квеста. Также увеличивает сопротивление темному урону на 10%. Но, в принципе, это неплохое снаряжение для него. Учитывая, что у него на 8 секунд увеличивает у союзников раз и бог урон на 40%, можно считать это снаряжение нюковским, как самого персонажа. Так что посмотрим, что да как. Это довольно неплохой персонаж и с неплохим true снаряжением. Так что запомните мои слова. И главное не старайтесь выбить его. Он не такая же сильная единица по сравнению с другими персонажами, которые у нас есть в игре. Но если вы его выберете, однозначно советую его качать. Он неплохой персонаж. Далее, разберемся теперь со светлым нашим Марзексом. Светлый бог, как обычно, характеристики видите на экране слоты те же самые остались. Скилл 13 секунд кулдаун имеет 2200% водного, огненного и земляного физического урона, увеличивается также от отравления, болезни, ожога и проклятия, 1850 брейка. Нет возможности увеличивать за скилл себе арт гейдж в отношении темного, заметьте. Далее. Арт. 18 тысяч водного, огненного, физического и земляного, естественно, урона. Постоянно увеличивает атаку на 15%. Без ограничений, заметить хочу. В течение 70 секунд активация True Art также увеличивает искусство на 100. То есть в течение 70 секунд вы можете, в принципе, почти постоянно использовать True Art его. Это довольно мощно. True Art. 32 тысячи процентуального неэлементального без типового урона увеличивает данному true art chance шанс на 100%, постоянно увеличивает свой максимум хп на 15% без ограничений. Break 3500. Очень и очень неплохо. Так сказать, полная противоположность нашему темненькому. Увеличивает хп, наносит урон и постоянно увеличивает свою атаку. Так сказать, имба, блин. Реальный бой <с> Далее. Что у нас делается в пассивках? Увеличивает урон против всех типов врагов, кроме богов на 50%, процентов увеличивает магическое уклонение на 25%, процентов а также увеличивает откат своего скилла на 1% в течение секунды. Нет лимита. То есть, если так подумать, то при длительных боях он будет по КД кидать свой скилл. Заметьте, постоянно. Ну что? Это довольно неплохо. Давайте посмотрим на его тружку. А тружка у него следующая. Физический слот. 30 секунд cooldown. 4500% светлого физического урона. На 5 секунд увеличивает у всех союзников урон против всех раз кроме богов на 20%. 1000 брейк. Ability, то есть пассивка, когда экипирована на Марзексе, увеличивает крит на 70%. Очень и очень мощно. Я вам серьезно говорю. И увеличивает свой арт на 1 секунду. Ну, ну, то есть на 1 секунду. Когда при смерти увеличивает сопротивление урон на 10%. Что ж, что можно сказать о данном персонаже вообще? Трошка у него прям бомбезная. При условии, что он может спамить свой... Тру арт почти постоянно при должном артгене и при пассивке, которая дается ему от трушки, можно сказать, что он имба. Прям серьезно. Можно сказать, что он прям имба-имба. Но, я думаю, что Вокс все-таки будет посильнее его бить. Но это надо будет потестить. Это надо будет потестить. У меня нет Воркса, нет светлого Марзекса, имеется в виду. Посмотрим, если выбью то сделаю видосик тест юнитов в этом плане ну посмотрим может быть у меня и получится выбить а может не получится фиг его знает но в любом случае попытаюсь что ж, ну давайте посмотрим теперь что у нас дальше нас ожидает а дальше нас ожидает разбор персонажей которые у нас вообще в баннере это вивер далее светлый темный Марзекс, потом варгул и потом росал что можно сказать о данных персонажах вивер очень неплохой водный персонаж. Он барьерщик, он арт-генерацией занимается. Он увеличивает крипт с Тру Арта. Очень и очень неплохой персонаж. Также у него Саппер есть, пятизвездочный. Так что это очень неплохой персонаж. Если я правильно помню, он S ранга Далее, Светлый и темный Морзекс. Мы уже поговорили о них. Варгул очень неплохой брейкер-ослеплитель. Также он баффер в момент... Брейка, так сказать, он увеличивает урон ваш наносимый вами. На 150%, если я правильно помню. Но неплохо, неплохо. Далее. У него также со скилла увеличивается арт. Нет, не арт, атака и, по-моему, брейк, если я правильно помню, да. По-моему, атака и брейк. Так как и у гоблина, в принципе, но неплохой персонаж все равно, потому что он ослепляет. Нагай! седьмых руинах я вам скажу он себя показывает ой ой ой как хорошо далее расау расау персонаж который оказался полезным на аэзис то есть в японской локализации нашли ему применение на high level контенте так что если вы его выглядим не стоит расстраиваться и продавать его вообще не стоит продавать персонажей но что можно сказать он в нынешних реалиях, конечно, не самый хороший персонаж в данном баннере. Но если вы его выбьете, то не страшно. В будущем он вам еще может пригодиться. Ну, вот такие вот у нас персонажи в баннере. Вот такое вот у нас вообще обновление грядет к нам. Что можно еще сказать? Да, в принципе, все. Мое мнение о данном обновлении очень и очень положительное. Жду, когда к нам придет оно. Потому что хочу получить Вивера и Светлого Марзекса. Также хочу получить Трушку. Хотя бы одну из данных персонажей, темные, у меня есть, поэтому было бы желательно, конечно, темного. Но если получу светлого Марзекса в зоу то хочу и светлого дружку. Вот такие вот у меня заключения о данном обновлении. Рюл-Ивент мы обнов... ну, обновление, так сказать, как придет информация, так и поговорим. Ну а с вами был, как всегда, Макс. До новых встреч. Пока.